А вы верите, что выбор будет честным? Ну, как пойдет? Скорее всего, нет, как обычно. Через месяц выбора президента. Вы... Я не хожу. Вы не ходите, нет. да? А можете объяснить, почему не ходите? Ну зачем я пойду? Меня кругом обманывают. Зачем я пойду на выбор? Кого выбирать-то? Ну кого? Кто? Обещалкины? Одни. Одни обещают, обещают, обещают. Нет, я не хожу, и не пойду никогда. И никогда до смерти не пойду. Обязательно. Обязательно. Ага. А за кого будете голосовать? А это мое дело. Так, наверное, пойду. А решили уже, за кого будете голосовать? Ну, за Путина. А почему? Ну, все равно его выберут. За Путина голосовали, что. А. Сейчас тоже так же будем, наверное. Ага, а почему? Ну, ну уж привыкли к нему. Я знаю за кого. Я а за вы... Россию. Вот если посмотрю сейчас списки, когда выйдут, нормально. 8, 8 человек там Вот, если там есть сибирский мужик, нормальный сибирский мужик, ну, буду за него голосовать. Уже не будет там мужика сибирского. Не будет? Значит, тогда, Я могу тогда, вам перечислить? Нет, просто остается один вариант только Владимир Владимирович. Говорят, что на выборы можно не идти, потому что уже известен результат, что выиграет Путин. Нет, надо идти. Можете вот объяснить, почему переубедить этих людей как-то? Потому что надо за свою страну болеть. Ходить надо, но то, что это предопределено, это ну, понятно даже моему коту. Что заранее понятно? Ну нет альтернативы. Ну, ну, На самом деле, молодые люди, вот вы сами подумайте, ну кого? Некоторые люди говорят, что нет смысла идти на выборы, потому что уже известно, что победит Путин. Вот как вы считаете? Ну, есть, конечно, такое мнение. Кто знает? Мы же не у власти пока. Но ну, сами... а вообще надо ходить на выборы. Ну, надо, конечно, надо все равно, как иначе. Иначе поставить такого ну, сами Кто понимаете. поставит, как... выбирает же народ. Ну кто выберут они там сами выберут, если народ не будет ходить. равно большинством решает. Ходить-то надо. Нет, ну однако вот, утомляет, но ну, сами понимаем, что один и тот же человек постоянно у власти не должен стоять. Ну, это ёжику ясно, правильно? Ёжику ясно. Да и ну, Путину Если молчу. снова будет Знаете, Путин, все. ну значит, и энергоцепт продолжается. Понимаешь? Ну, это, не, это, это же неверно, правильно? У каждого человека должен быть определенный срок. Я, кстати, с Путиным лично переписывался. Я ему писал письма. А что за история? На какую ну, тему? была история, ну, были такие финансовые вопросы. Ну Мои, например, мысли Мне ответили, мне ну, ответили. Из администрации ответил как? Да, мне из администрации ответили Что вот это, вот это, вот это и вот так Мы здесь видим вот эту ситуацию Вот маленечко ну, Мы ниже, да? А он смотрит, он глобально смотрит Ну, в принципе, он много чего поправил ну, Для меня он просто сделал э, ну, много. многое Ну, вот лично для вас что? Лично? Ничего Вот даже то, что вот он сделал, Путин он поделил всю Россию на 9 федеральных округов. И это сакральное число 9. Человек больше 9 предметов одновременно не может контролировать. У людей все равно должен быть выбор. Ну, вот я за Путина буду голосовать, а кто-то пойдет и проголосует, например, за, за Зюганова. Это а его личное дело. Грудинин вместо него. Ну, КПР. пусть ну, Грудинин там будет. И там Жириновский. Ну, бог его знает. Смассаж еще есть. Да. О, только не это. Почему? Не знаю. Так над Русью издеваться, извините. Это, это, это уже перебор. Ну, ну, понятно, что это ну, своего хода пиар. Ну, пиар-ход просто-напросто. Ну, вот человеку просто заняться нечем. Собчак. Женщина, здравомыслящая, ведет передачу, блин. Угу. Дура. А про нее вообще никто не говорит. Проститутка и все. А как, ну как я скажу, если на этот дом два ведет? Ну, раньше вела, сейчас, сейчас уже не ведет. Ну, значит, остепенилась маленько. А больше как? Я больше никак не скажу. Там делать. Есть такое мнение небезосновательное, что выиграет все-таки Владимир Путин, но... Это будет его последний срок. То есть последние 6 лет он будет президентом, а потом по закону уже он не может баллотироваться. Вот как вы считаете, в следующий раз, через 6 лет, кто может его заменить теоретически? Давайте я отвечу так. Поживем, увидим. Не знаемой. Закон, закон, это как веревка, натянутая над дорогой. Кто-то ее перешагнет, а кто-то под нее подлезет. Поэтому уж наши законы, да, то, что то не может опять баллотироваться, да, я говорю, это. На это надо будет Конституцию переписать. Это надо будет переписать Конституцию. И да. вы не исключаете, что такое возможно. Ну, да это Бог. Он не будет менять Конституцию, потому что он весы. Он по рождению весы, у нас с ним в один день, день, день рождения. У нас вот. только 12 лет разницы. Все. И он по зарострийскому календарю Кабан, а я Орел. Вот. Вся наша с ним разница. И я, я скажу, у весов обостренное чувство справедливости. Ну То есть вы считаете, что лучше, лучше идти голосовать? Обязательно. Ага. Здорово, а тебе в первую очередь что на выборы идти и тебе. Давай. Человек на ну, то и человек, это же не Бог. Конечно, есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки. Ну вы знаете, в древние времена говорили, царя делают окружение. И я вам так скажу, его ошибки, это, скорее всего, не его ошибки. Ведь э, суть в том, э, ну вы что, люди с, с образованием, ведь знаете, один сказал так, другой сказал вот так. И, а у человека это мнение складывается. То есть ведь любую информацию можно подать, вот, вы, mm -hmm. вот, вот, вот сейчас вот что-то вырежете, например, да, грубо говоря, и останется там просто выхолощенное «Я за Путина, все!» Вы это можете сделать, монтаж. И, то есть, ему ведь тоже не все докладывают. Mm -hmm. Да, он до каких-то вещей докапывается, но это ск ск сказывается его просто образование. Ну, что он все-таки военный разведчик, это тоже много значит. Ага. Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Да на здоровье. Ага. До